Так, итак, вот антихриста. Я Иван. Десны застрю. Вызов хринит. Опа, мы обождём. Опять? Если не постучишь, придет. Не постучал, придет. Готовы наши настоечки. Теперь пора нам их распасовать. Сказать я пытался, чудовищ нет, на земле. Но тут же раздался, ужасный го, лас вангле. Лас вангле. Литр 75 яблок и виноград. Два литра водочки мультифрук. Ролик на наггетсы и картоху вот здесь и в описании мякче, ну да, помягче, помягче, помягче апельсин, мандарин чувствуется а вот, вот именно манго манго не чувствуется вот. ничего это оба макеевских <сосы> <И> вот <сосы> такое ощущение, что он продолжил какой-то процесс Дозревание? более ароматное, более насыщенное я ничего не делал <сосы> ну что ж, дорогие друзья мы снова здесь, мы продолжаем Ровно, ровно неделю вы ждали этого ролика, а мы уже готовы вам рассказать о следующих напитках. И начнем мы с водки мультифрукт. Как всегда, рецепт в описании. Не забываем подписываться на канал и на вот такую вот... Давай, Ваня, правую вытягивай. Вот, так, моей вот, так, семьи. вот на такую вот карту Сбербанка. Подкиньте денежков. чаще будут алкогольные ролики, потому что... Донейшн нам очень нужен. Здоровья бы хватило на это все. Здоровья да. хватит. И начнем мы, пожалуй, с водки мультифрукты. 60 градусный специально оставил 150 мл. Ставьте лайк Ивану. Ставьте лайк водки мультифрукт, потому ставьте что. Ставьте лучший канал лайк. Это водка мультифрукт, версия 2.0. У нее есть особое а название. <звук> у, -у, у у Мы в пол поисках... застыли уже. Мы в поисках лучшего рецепта. Вот это Мультифрукты Ценить версия 2.0. У нее есть особое название. Водка семифруктовка, здесь семь фруктов, Иван не в курсе, и сейчас выпьем, и... Я вряд ли все выпьем. их Естественно. ЧАС СОХНЕТ! Нежнейше. Божественно. пищите не пьющие люди. За что вам, собственно, ответный лайк? Лайк. ой ой Что-то наподобие мы уже в мае пробовали положить, но вот... Вот именно по вкусу, что-то наподобие мы пробовали в мае, вот, ну, немножко, может, чуть-чуть отличается, но... Ну, какие фрукты здесь? Бля, ну, как будто грейпфрут здесь точно есть, он, как бы, может быть, он здесь был не к месту даже. Так, его здесь не было. Да ладно! Что, что, что еще ты здесь думаешь? Ну, то, что ты покупал, апельсины, мандарины, манго, может быть, все это мультифрукты да. есть там же. так, дальше, и продолжай. Ну, это логическая версия. Дальше. Я сейчас по вкусу не определил, что там может быть вообще. У нас только настолько вот... Непонятно. Ну, по любому все светлое, все вот это вот, круглое, растущее на деревьях, потому что она бы, дала бы другой свет. Давай еще одну попытку Совершенная дыни ты, конечно, туда не добавил, ну, когда новая приехала моя. Естественно. Ну, давай еще какие варианты. Ещё вот, вот, вот, вот сейчас сороковники, наверное, мы это поймем. То есть наверное, сложнее. А, вот есть такая же сорок. Да, это есть вот такая, такая же вот, Да, да. наоборот. Да. да, это... Как говорится, похорони. Да. совесть. Это чудесно. Смотри, у нее, у нее походу, тоже есть насадочек. А я ее два или три раза процеживал. Ну Но это 40. Это наши 40. Вот, оставь ее еще на полгода, и там, по-любому, вырастет один фрукт. Может быть самый мультифрукт и вырастет по пручке такой раз, раз, раз, разноплановый. А разноплановый. Я выведу его в бутылке, да? Да Не зря у тебя земля-то стоит вы... стал... Ага. Новый фрукт на землю сразу. Нет, дадут Нобелевского по биологии. Ну слушай, если он будет полезным, блядь. Интересно, да. есть ли есть. Если и... выведешь алкогольный фрукт какой-нибудь, то он, блядь, прямо плод съедаешь и как, я не знаю, как, как стакан втащил, блин. Такой, блядь, скрещенный. Вызов! Самого-то какой-то. Вызов вы да. вы вот а, Давай 40, тоже. Мультифрукт да, 40, давай муки, тогда и я, я, я до сих пор не понимаю, что там меня... любит. Не, не знаю, что чест... тебе, но мне вкусно. Естественно! Много фруктов знаю, но. Не понимаю, что там добавил ты еще до да кучи. Ну, апельсин, мандарин, манго, но они пошли в меньших долях сюда, чем ну, в основном апельсин, да, да. мандарин и манго. Я тебе три угадал, их всего семь. Мультифрукт, версия 2.0, семь фруктовка. Ну, там точно нет ягод, они бы <клыш> дали цвет. Майор, а что ты называешь ягодами? Ну... Допустим, яблоки даже те же. Но они, они не дали бы цвет. Яблоки такого цвета могут быть. Возможно, там еще яблоко от присутствия. Да, попал. Итак, три осталось в позиции. Ну, давай давай сейчас. Б... может быть, какой-нибудь добавил. Пять из семи. Да пошел ты пиздупей уже, блядь, это виноград. Там два вида винограда. Да ладно, я сейчас говорю, но виноград называл тебе. А ты сказал, его ну, точно что? нет, ты сказал, его точно нет. виноград винограда просто нет. Он, он, он принтерный вкус давал виноград. Ну тут я опять опять же говорю, что бля, приторный вкус почему не получается, что, блядь, его немного цедра. Значит, его просто немного. так жменьку бросить. Да. Ну, 500 грамм винограда черного-белого общей сложности. А, а, Кишмиш и костлявый, да? Ну, да. Красный, который. Красный бы дал цвет. Черный, именно черный, нет, не разглов. Черный. Он бы дал цвет тогда какой-то. Другой ну, не почемнее. Знаю. Нет. Я их, я не давил, ничего не резал ягоды, просто а, запидрежь. Вот в чем соль. Вот в чем меня вело в тупик просто. Если бы ты вот один из этих ягод просто ну ажменикал все это изначально, как туда закидываешь. Чик, отжимаешь и кидаешь туда, чтобы они письмо оставились. Не, не не не, отжимать мы будем с тобой уже наверное недельки да, недельки через после фермы. После фермы да. Появится ферма. Давай убивай. все яблоки. А домо, которая Ева предложила, блядь, самому дикому парню. Давай злой пиздатый бог, который. Дай бог будет. Продолжаться, блядь. До седой бороды нахуй. И он будет развиваться уже в самое ближайшее время. Это здорово. Потому что вам нужно поделиться этим видео и другими видео с моего канала. Деньги можете не платить, отдайте золото, бриллианты, писаты. Давайте все, что есть. Нам много не надо, 5-литровую канистру в месяц покупайте нам, мы будем придумывать разные фокусы с ней, что можно что может с ней произойти. Это бесконечно. А потом уже можем из пустой канистры еще в Афере создать, там, на балконе, чтобы что-то шлепнуло, там, с их, там масла, с элитой, там, или что нибудь Если вы помните первые ролики Ивана на моем канале, у него там была густая, сочная борода, давайте, mm. да, давайте поставьте 756 лайков, поставьте. У Ивана будут густые длинные волосы, они под вентилятором. Я баки отращу, ребята, сразу вот до сюда просто попал. 56 лайков и у Ивана будет. Буду ходить как Пушкина сегодня. Вот все блядь, оформить, конечно, легко. Просто мы включили вентилятор, и мы поняли, что нам это прям вот сейчас прям норм. норм почему? Были бы вы длинные волосы сейчас. Да, мы это было бы была бы рок-вечерина такая волосы назад, Не, пошла жара на самом деле. Пошла жара! Какого-то из вот этих напитков прям поперло, по-моему, из последнего. Нет, последнего, он просто 65-40, 65-40, грозы нельзя Жарко. понижать. Если что, то самогон да. будет я, Иван, реализую ответ на твой вопрос. Есть ли кровавые галлии? Когда мы под ролик с гороховой лапшой, а он вот здесь вот и в описании, и это будет под самогон. Кровавый. Гер... Может... Мы эту пробовали? Печальная... Вот. Нет, не пробовали. Мы пробовали эту, потом эту. Мы убиваем себя каждый день. Вот. Может об этом ты хотел сказать? Мы убиваем себя каждый день. В поисках счастья мы убиваем себя каждый день. Это. Чем тебе не строка? Объективно, поэтически и мораль в этом присутствует. Там, за идея. Егорка, я за идея просто действительно. Потому что, блядь. Жить без идеи, это сколько так нахуй, там, блядь. Труба, Посмотри, труба, из которой ты вылетишь, как выхлопной газ. нахуй, в нашей сумке. Нихуя, нихуя не поняв и нихуя не добившись, просто. В нашем с тобой творчестве есть какая-то идея? Вот Конечно, есть, как минимум. Минимум идея, в качестве собраться и предложить людям то, что можно сделать гораздо мы дешевле. Даем вот. Мы даем людям какую-то информацию? По-любому, хоть как ни люди мы даем вам какую-то информацию. Ты вот, тоже вот ценники озвучил.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 Польза и вред сбалансированы. Вред ну как алког... вред. вред... вред. Ну, слушай, вред мы не снимаем. Ну, вред алкоголя он всегда имеет. Вот Чрезмерное употребление, ребята, Мизраф... Мы мизра... да. с нами об этом знаете, Мизраф всегда предубеждает Дамы да. и господа, яблоко-виноград... Себестоимость за 0,5 яблоко-виноград 120 рублей. Алкоголя почти не чувствуется. Пить реманаты и просто теряйте башню, блядь. Вот честно. Вот это вот именно то пойло, блядь, от которого ты... Кайфуешь, и потом башка не болит, приятно ну. придет напьется за яблоко в Ленинград. МРЦ на водочку в данный момент 230 рублей. Минимальная родничная цена. Блядь, знаешь, какая это за минимальную цену, что это за водка там продается. Да, пинский лед, русская валюта. Угу. Такая жопа, которую пить даже не хочется. Блядь. Там понюхаешь, там, блядь, такое ощущение, что там все Бензин смешанный с чем-то, с каким-то, блядь, я не знаю, вот, с вот, рядышкой, блядь. А вот на те бутылки надо перевернутый кресл пить, вот внизу ставишь. Это, так блядь, вот, я и говорю, что на те, на, на те бутылки, что вот это, это значок радиации, значок радиации. Когда ты хлестаешь, блядь, какое-то дерьмище, блядь, и, и понимаешь, что у тебя с утра тебе голову просто от подушки не оторвать, блядь. А ты выпил-то вроде всего стакан, блядь. Мы против пива. Вот этого вот Я против возьму, Я вот не вот пиво. кайфового пойла возьмешь, поверь, тебе вот одной ноль пяточки хватит на целый день вот так вот, нахуй. Стакана, даже на следующее утро останется я И башка не будет болеть, ты встанешь скажешь, блин, а у меня выходной, а почему бы и нет, поел 50 градусов. Даже принял. если у тебя рабочий, ты можешь просто попить кофе и почистить зубы, ты пойдешь на работу. Действительно, почему бы нет? Употребляйте в норму, употребляйте правильный алкоголь. вот это дезинфекшн. Это, это... дезинфекшн реальный. Вот это антивирус. Вот сейчас вот что здесь стоит на столе, это антивирус. Потому что это выдержалось 16 дней. Это выстоялось. Оно взяло все самое лучшее. А это терпилы И... стоят просто здесь, вот такие вот такие? Нет, ребята. терпилы стоят на балконе. Там вот те, которые в выжимку пойдут. Кстати, блендера у меня нет. Можете донатить на... Можете подарить мне блендер? Да. Так, так, простите, дайте, подарите мне блендер. И, да, просто вот, вот, вот здесь вот карта Сбербанка. Пожалуйста, донатьте на блендер. Будем ебашить, хотите морковный сок будем ебашить с водкой, хотите, что хотите, то будем ебашить. Мы можем на водку водке настоять морковь, можем на грязной, на мытой. синдерей, секлу, что угодно, я не знаю, просто подарите блендер. Нужен блендер. Водка-мультифрукт. 150. 150. Там фрукты подавались. Самая дорогая, да, там манго. Ну там уже 7 фруктов просто. Там 7 фруктов. Это смешно. Это просто смешно. 150 за 150 за 0,5. Это, это ниже любой МРЦ Иди и медрола, не ешь их там, нет Да, это все под контролем Главное, проверенный спирт Свежие фрукты И все под личным контролем Поэтому Давайте мультиврукты на прощалочку Остановитесь! Если мы дали вам неправильный совет И отрекомендовали вам что-то не из Объективного Я думаю, что вряд ли мы чего-нибудь дали То вот, могло, простит А если нет то на вашей могиле будет перевернутый крест. Жахнем. Все, кто тебя не поддержал, я тут наказал тоже, блядь, Вот именно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала. За ангелочкой будем пить в следующем выске. Ну, надеюсь, да, девчонками. Ты, ты же сам просил женского, блядь, общества, нахуй. Я вот создал тебе женское общество. Хепел! А, да ладно, ты что, в курсах что ли? Oh я берегу себя для одной какой-то, блядь, ради которой, нахуй, я, блядь, всю свою жизнь прояву потом, нахуй. Я охерел просто. Посторонний... Ты глядишь, говно стопить у нас посторонний... был бы не Путин президент, а Прохоров. И Андрюха нет. Прохоров, я тут. Лепутат,